А перед началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам свою группу ВК по объявлениям Star Stable и Алисия Онлайн. Каждый может представить здесь то, что ему хочется. Возможно, именно здесь ты найдешь то, что давно искал. А я буду очень рада вашей подписке на мою группу. Ссылка на нее в описании видео. А теперь приятного вам просмотра! И всем привет! С вами как всегда Маша. Когда там обновили чемпионат Серебряной поляны? Понятно, более года назад. Ну, а я проехала его впервые только недавно. Да, я уже не то что редко хожу на чемпионаты, а что-то более жесткое, чем просто редко. Ну ладно, это был второй раз, а первый был сто лет назад на четвертом уровне Англо. Мимо пробегала, так что в данном случае вторая попытка ничем не отличается от первой. Тогда я еще не выпустила видео с проверкой того, что першерон быстрее и бегала на Моргане. Если вы еще не видели то видео, то заходите на мой канал. Рекомендую посмотреть. В двух местах я не сделала точный срез, так как боялась, что маленький прыжок Моргана их не сможет преодолеть. Да, и опыта на этом чемпионате не было никакого. Сами понимаете. Выпустила это видео, потому что я проехала не так плохо, как вы могли бы подумать. Проехала я довольно удачно, и были соперники. Давайте смотреть!